Друзья студии Александра Карасева и руководитель студии поздравляют всех участников клуба с 75-летием Всероссийского детского юношеского фестиваля «Зеленая карета» и желает всем крепкого здоровья и успехов и новых добрых песен. Лучей, и мелодия течет, как нетронутый ручей. Отчего грустишь в тиши, сидя с горблень? Спиной Ну-ка встань до да попляши Распугай народ лесной Вспомни, бан, как лихо пел От дурманов терпких пьян Звонким эхом звук летел Между сосен полян Сон таял средь болот. Лига солнечных лучей, И мелодия течет, Как метро ручей. Но Наши уши так слабы, Что не слышат переход От печали до мольбы. И о чем, скажи, просить Нас незрячих до да глухих? Нам ведь в сердце не носить Трелетевственных своих, Сонно таю средь болот, Блики солнечных лучей, И мелодия течет, Как нетронутый ручей. Как озеро, капец многостые ходили. Замолчал кудрявый ман, опустил свою смерть.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 И ты можешь лагать и можешь блудить, И друзей предавать гуртом. А то, что придется потом платить, Открыто ж пойми потом. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя потом. Но зато ты узнаешь, как сладок грех.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 вас всегда на мой речной полосочки бровей, слова милей, словами милей, словами и я на полу чашки мы будем пить с тобой зеленый крепкий чай, и ты обид вчерашних, за плаканную боль не замечай. Не замечай И пусть часы и годы Уносят стрелки прочь А нам, ты да что с тобой? Земная непогода Или неземная ночь Над головой, над головой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 Плащ висел на гвозде, когда же наш мимолетный гость умчался новой судьбы. Не было довольно того, что кость остался после плаща. Ла-ла-и-ла-ла, лала-ла-ла, ла и ла ла лала ла ла ла ла ла ла ла, ла, -ла, -ла Теченье течение дней шелестенье лет, Туманы, ветеры, дождь. А в доме события страшнее нет, И стены вынули гвоздь. Туманы, ветеры, шум дождя течение дней шелестенье лет.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 Ла-ла-лай-ла-ла, ла ла ла ла лай ла -лай, ла -лай, ла -лай, ла, -лай, ла, -лай, ла -лай. Любви моей ты боялся зря, не так я страшно люблю. Мне было довольно видеть тебя, встречать улыбку твою.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 Каждому удача улыбается И дарит пригласительный билет. А если случится, так качается Дай Бог нам ничего не натворить. Синоптики с погодой ошибаются, а что нам уж жизни говорить? Угадать не дано никому, пора не зайдет но все же если честно очень хочется чтобы нам с тобой случайно повезло и несмотря на разные пророчества прошло бы сторону любое зло и чтобы наша жизнь текла размеренно и оба мы спешили бы домой Время то, что небо мне отмеренно Провел бы исключительно с тобой Угадать не дано никому наперед Крик, милый речной Shall wow. Все переживает, вдруг что не так, такой чудак. Одна забота на его, его, серьезно молчаливо, чтобы я выглядел счастливым в том пиджаке, пока живу.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 Ой чудак. я опять убегу и на том берегу, да как Вперед, вперед И все кричат вперед Чуть липла от старых драм, и капало небо, дождинками слез на город Клермон Фера, спешили прохожие летожных броня, кто просто, кто по делам, спешили все мимо и мимо меня, все, кроме одной мада, спешащими какой.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 и капает небо дождинками слез На город Лермонт-Ферранд.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 на туманных дали Аверона Не кричите, крик не долетит Не пишите, почта не доходит Утавают дальние пути, там где солнце новое восходит Построим лестницы до звезд, Пойдем. Черные циклоны От смоленских Солнечных берез До туманных Далей Аберона От смоленских Солнечных берез До туманных Далей Аберона Нет пивала На пути и круно. нет Где гроза Сшибается с грозою Плавится бетон Злездолет Становится звездною Мы построим Лестницы до звезд Мы проем Сквозь циклоны От смоленских Солнечных берез До туманных Далей оперона, От смоленских Солнечных берез До туманных Далее Аберрона Землею стало небо синим Неслышны раскаты коронад Лишь по всей, по России Обелиски скорбные стоят сросли, окопы и воронки, поднялись сожженные леса. Не приходят с фронта похоронки, веселые ребячие голоса на полях колосья созревают. Города восстали из но об этом обо всем не знают, чей то муж отец и брат и сын. сколько их сырую землю пало. Пусть не всех мы знаем имена. Но взросли в земле от в памяти святые семена. Мы о вас вовеки помнить будем, Тех, кто мир планете подарил. И за то, что дышим, ходим, любим. Не судьбу, а вас благодарим. Квартире маленькой Пустая стена, На ней останусь я навек Пожалуйста, не нервничай Едва заметным пяночком Чуть видны мы из окна Как сущности немного мукаем Души другого, поняли Но воплощаем помыслы Пустые миражи жив, могу одному, да разными и годами А получилось без тебя, И ты сумею жить, напрасно будешь маяться, забыть меня. И стены перекрашивать, картины покупать. Но будет моё пяточко светит тебе из темноты и непременно возвышать. С тобою, пожалуйста, и нервничай, все лишь... Промелькнулась о а жизнь полотно, как немое кино. Мир замкнулся в невидимый круг, И от снега светлее вокруг Промелькнулась о а жизнь полотно, как немое кино. И я в небесах становлюсь понемногу другим, I mm think -hmm. mm -hmm. С домом прощается Мой собеседник улетел, Может, что-то я сказал нечаянное, Но я не хотел, я совсем тосковать не хотел. to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 Слона. Веселый Дед Мороз Папы рождены. Почему? быть трудно одному? И если друг ушел, внутри нехорошо. Конечно, это так, ты вечно был чудак, А Мишка не дурак, не дурак, партии девчонки. И над него ютиный пух летает, тает. Там в карауле на ветру волшебным на труд Столицу славит, парит кораблик золотой Благословенный и такой неотразимый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 Тает. там в Карауле на ветру волшебный Манфера на труд, столицу славит.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 все хорошо? Идем к дну. Все хорошо! Идем к дну! Чтобы вы не проспали ее, пусть вам ветер нашепчут вопросы и ответы если на ник на улице. Большинству людей задача не сна. День для праведных трудов, ночь для сна. Ну а мне я по натуре сова, Ну как петля мне эта жизнь большинства. Я люблю и даже очень Это время, время ночи. Кисти, краски ночи, время твори, В голове сплошные рифмы. А рука скользит по гриху Вот где жизнь, да, да что говорить Но это мелочь, есть под проблема одна Называется проблема жена Ой, любимая моя, не сова Она жаворонок из большинства И что мы в разных точках круга Что, мол, это не любовь, а фигня Что не хочет, мол, и точка Жить женою-одиночкой И что надо что-то срочно менять Ну, а я как погляжу ей в глаза Тут же чувствую, что полностью за. Верю в то, что жить так больше не в с тех пор, пока не спустится ночь и опять пошло сначала. Стоит лечь под дивьям, недободряем на земле существа. Ночь идет, нам мне не спится. А По крепучим половицам, пробирается на кухню сова. Е -е -е. Пробирается на кухню сова. Е -е -е. Пробирается на кухню сова. Нет, лет, вот что кузнечики встрекочут нам ответ, на наши страхи, постарения и пьют рассуда вися на стеблях, на весу, с алмазинками на носу, и каждый крохотный зелененький поэт.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 Нет лет, нет лет, нет лет И превращается закат опять в рассвет Мы все впадаем с дур устатность Себе придумываем старость как Капни любого старика Ты в нем найдешь озорника Ну что за жизнь, когда она сама А женщины не молоды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 Не постареете Вот всех зелененьких Кузнечиков совет Любить, быть вечным Во мгновении. Все те, кто любят Это гении Нет ли Вот гении в лет Вот что гремят Не улыбая? недобитые трамваи, Вот что ребячий прудик пишет на песке, Вот что как синяя пружиночка, Чуть-чуть настукивает жилочка Он засыпающей любимой на виске. Нет. нет. столетия Полюбите, не, не постареете Вот всех зелененьких кузнечиков теперь Нет лет, нет лет, не сплю Хотя давно погас в квартире свет И Лишь на скрипывает дрях табурет Нет лет, нет лет, нет лет, нет лет, нет лет, нет лет. Я болотную тростинку отыщу в лесном болоте.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 Сами Разольется эта песня Там, где так вольготно птицам Чтобы к ночи затаиться Желтым тенчиком в руках Заметет зима снегами Все дома и переулки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 то ли девочка смеется, то ли дудочка смеется, то ли птицы во облаках и щебечет и поет, и лопочет и смеется, целый мир не уставая, молоточком в сердце бьется. Моя дудочка-тростинка, моя девочка-тростинка. Затаились две кровинки желтым птенчиком в руках.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 с тех пор воды немало утекло, сами не были ордена и слезы, и все же строимся мы всем ветрам на зло, и улыбаемся мы со сном и березы. Кольцова, кольцово, кольцово, пусть говорят, и спорят о тебе, а я тобой навеки о кольцовом, за это благодарен я судьбе.